Быстрее, меняй на камни, меняй на камень! Сдохни. Ох! Твою дивизию! Просто капец! Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша. И сегодня мы вместе с вами будем продолжать играть в игру, которая называется A Pluggy Sail и Ну что, ребята, поехали. Так, ребят, сегодня мы с вами будем продолжать девятую э, главу, вроде бы, в тени стен каких-то, не помню. Короче, нам надо дойти до университета и забрать какую-то книгу, и там еще какие-то розы искать. Короче, полная шелуха, которая мне вообще не нравится. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились вот на этом моменте. Вот, получается, я даже не знаю, куда нам идти, это очень тупо, конечно, но, к сожалению, это так. Также я там вижу разные инструменты, поэтому я сейчас хочу, а, как бы, можно мне вот эту вот штуку, и ее вот так поворачиваем мы с вами. Так, отпусти-ка. И что и как мне тут все забрать? А, ну, в принципе, смотрите, мы сами можем взять вот этот вот обрус, или как он там. Вот они туда все побегут, и мы такие... Хоп-хоп-хоп, прям все-таки подбираем, все, побежали обратно, убегаем. Просто вообще план супер... Мега-классный. А, а, мне чуть не Нет! Мне... Хух. Короче, я тут немного подсмотрел. Потому что я серьезно не знаю, куда поставить, что куда поставить. Вот. И нам надо будет сейчас стащить ящик. Вот тот. И его, короче, толкнуть куда-то в эту сторону. Вот чтоб, Ну, короче, вот тут есть место. Вот... Короче, голубями где обосна. Вот тут. Но сюда надо поставить этот. Как оно там называется-то? Этот ящик, короче, туда толкнуть, но для этого нам надо будет сейчас так постараться просто вообще. Ну, для этого, ну, для начала нам нужно взять одну очень интересную вещь, которая называется... Орбус. <coughs> Точнее, его нам надо сделать. Я, кстати, ребят, до сих пор болею, извините, конечно, за вот это вот мою сейчас вот эти вот кашли постоянные, которые будут на протяжении всего геймплея, ребят, сорян, серьезно, я не специально. Так, вот так вот делаем сейчас, короче, всем хана будет, крыски, Вам всем капец. Они так и жрут, ой, таки хотят, чтобы я, ну, я в тень пошел, а они меня сожрут, вот просто их тут очень-очень много. То есть смотрите, мы их куда-нибудь, не знаю, там куда-нибудь подальше. Мы вот просто быстро бы... А, нет! Твою мать! А, блин, моя тактика не сработала, блин. Ну, короче, тут очень все сложно. Очень все муторно. Очень реально. Вот просто капец, как все жестко. Мне это все вообще не нравится. Поэтому сейчас мы сами соберем. Вот здесь-то, что у нас есть. Вот эти вот кристаллы. Я не знаю, как они уже не называются. Не помню. Вот. И просто это очень-очень сложно сейчас будет сделать. Просто я не люблю такие моменты, когда надо думать. Я люблю, когда надо действовать, а не думать. В этих крыски, Сдохните-ка. А ч чё... ⁇ пошли вон скотины а, -а, а смотрите куда мы с вами можем закинуть эту хрень я умный просто смотрите вот куда-нибудь вот туда куда куда-нибудь подальше и быстрее быстрее быстрее а, быстрее обратно, быстрее. Бежим, бежим, бежим, бежим. Потому что они уже все разбежались обратно. Нам снова надо будет эту хрень кинуть сейчас. Опять же, куда-нибудь вот туда подальше, чтобы они именно туда побежали. Ну-ка, крыски. Так, давай. Амиция, давай. Давай, моя хорошая. Ты справишься. Кошмар. Мы их, короче, всех туда просто взяли, загнали. Нам надо будет вот этот вот ящик сейчас забрать отсюда. Вот. Мы сейчас просто берем вот так. Где он там? И его надо будет толкнуть сюда. Давай, Мица, ты сильная, мы в тебя верим. Так и должно быть, Амиция. Спокойся. Господи, я не понимаю, как я до этого додумался, но это просто так. Сейчас F. Куда ты? А. Молодец, уважаю. Сначала наехала, а потом такая... А, ну ладно. You see? You're doing it. You're there. Совсем скоро, совсем немного осталось до эм... этого. Как оно там называется-то? До... <coughs> <Golf Send> <trout> места? Не помню, как это место, конечно же, называется, но просто. Ой, твою мать. Они даже собак побили. 아, как их тут много. Вон там универ, университет этот. <coughs> твою дивизию. Офигеть, ну ё-моё. Фу. Я не могу помочь тебе, ты все равно уже сдохнешь. Класс. Там кто-то был. Тихо, тихо, тихо. Села. Там был мужик, короче. Я не знаю, видели вы его или нет, но он там был. А, ну, значит... Mm. Давайте, крыски! Работайте, мои хорошие! Просто я управляю этими крысами, как могу просто. Давай-ка, осторожно, проходим все. А как там пройти? Просто какая-то хрень была, и все. Это просто, не знаю, там. Крыски. нам как-то надо пробраться туда. Тихо и осторожно. Кстати, тут вот эту вот хрень надо будет собрать. Осторожно, осторожно, осторожно. Вдруг он заметит этот мужик. Так, сейчас он, кажется, пойдет. Ну, просто, понимаете, вот когда я вот так... спущусь к нему, он сразу пойдет. А, нет. Ты можешь еще громче говорить. Ой, ну тут вообще просто... Изи, смотрите, вот сейчас вот так... Потом берем... ...оборус а, наш. И травим на него крыс. Давай, -те, мои хорошие! Ай, красотки, ай, красотки, молодцы! Я вообще просто респект вам. Ой, мать. Только меня не трогайте, пожалуйста. Так, просто все собираем и валим отсюда пока они увлечены этим питанием. Так, там мужик один. И там второй мужик. И что и как мне теперь быть? Что их тут двое-то? Осторожно, тогда вот здесь проходим. Мы можем... А хотя мы скорее на колья сядем. Есть два стула. Твою дивизию. Ну просто... Так, а вот здесь я их не смогу как-то, не знаю, натравить их друг на друга. Здесь только один выход есть. Это вот это вот хрень кинуть. Потому что она именно убивает крыс, а не на время. Блин, нам бы ресурсов, это а у нас реально ничего нет. О -о -о -о! Ой, что я сделал? Я ничего не могу сделать. Зачем мне это? Я просто сейчас соберу все. И сейчас, ну, вроде я все собрал. А, ну, тут камни, хотя у нас этих камней хоть жопой жопа Сосуды и инструменты. Mm -hmm. Давайте инструменты. <свас> Not bad. Not bad at all. <свас> так, тогда сейчас. А, это игнифер. Вот, вот это нам надо. Вот, я был прав, здесь крыс нет. Так бы они тут и остались, они бы нас сожрали. Так, вот здесь. Через, ну вот просто я понимаю, в любой игре. Смотрите! Мы можем отвлечь одного из них и спокойно пройти. Ну как, конечно, неспокойно пройти. Хотя я не знаю, можно или нет. М -м -м. Давайте попробуем. С никого здесь проходим и быстро обратно что-то я перепутал немного какого черта а чё крысы типа к нему не пойдут что ли точно давайте натравим на него крыс я считаю, это просто идеальный план. Пока он там что-то делает. Я пойду вот так. А, это максимум? Блин. А, я понял, кажется. Я, кажется, понял. Не надо травить на него крыс. Надо его убить или усыпить. А, я не могу сделать сон. Блин, мне не хватает какой-то хрени. Ну, я так сейчас все камни просрублен. Почему так сложно быть тупым? Ой, тьфу, что я сказал? Почему так сложно быть тупым? Это сам не знаю. Короче, сейчас смотрите. Сейчас открываем себе путь. Твою мать. Быстрее меняй на камни, меняй на камень. Сдохни! Ох! Твою дивизию! Просто капец! Как они меня заметили? Я же был невидимкой. Короче, проходить по стелсу это не мое, однозначно. Но а то людей убили. И геморроя меньше. Рыски, как бы от вас тут избавиться? Быстрее! Давай, красотка! Твою мать, опять сражаться, что ли? Ай, блин, камень просорали oh, Типа no. Ой, фу, чувак, реально не пей Ты сейчас сдохнешь, ведь oh, this... Там же разные заразы и все такое Ты же сдохнешь от трупного яда, блин Давай быстрее, моя девчонка mm -hmm. <coughs> Твой... <coughs> <coughs> Так, извините Вот университет вот он мой хороший. Блять. Виталий. О, Это он убил наших родителей. Мразь. Фучмо. Ну, короче, чувак, тебе капец. Не стой, связался. А, все, капец крыса, Ой, вам. Ну, вы тоже почти крысы, кстати. Ну что, пошли. Просто работаем. Сейчас будем снова по стелсу пытаться пройти. Я так понимаю, нам вот сюда. У нас есть горшки там, не знаю, какие-нибудь. Осторожно. Что ж ты так... Мама, я кажется не знаю куда дальше пройти. О, могу сделать сонну. Давайте сделаем сонну. Так осторожно, тихо, тихо, тихо. тихо. Сосни. Сосни. Там была хрень, я хочу ее собрать. Да, я тут много чего не собрал, кстати. Надо будет собрать сейчас. Лишь бы не списали сейчас. Фух, фух, фух. Вроде не срисовали. <coughs> я тут что-то не забрал, а то там, я вижу, вещи. Там камни и еще какая-то хрень. Все, пошлите дальше. <coughs> так. Пока я еще ничего не вижу, кроме горшка, который я не хочу собирать. Кстати, у нас есть горшки. У нас есть шесть горшков. Нормально. На всякий пожарный поставлю камень. Сейчас. Тихо, осторожно. Так, камней у нас и жой опять же. А как бы мне тебя отсюда спровадить? А, хотя это будет очень даже легко. Давай, иди. Так, да куда ты пошла? Лубоебка. Ой, извините, ребят. Кажется... Yes. <coughs> Твою дивизию ни хера там. Стражи. Твою девиде, везде эти стражи, капец. Ну, мне кажется, мы с вами через главный ход явно не пройдем, поэтому пойдем оттуда, там, где подсвечено. Хотя, э -э, как по мне, мне кажется, тут везде все. <coughs> ну, короче, везде охрана. Вот что я думаю, блин. Там, кажется, что-то есть. Ладно, не заберем. Это вроде спирт. <laughs> Люблю спирт. Так, открываем. Открывай, с ноги выбивай. Десятая глава <coughs> Путь, усеянный розами. Но ну, сейчас будем, видим, розы искать. Из бутылки. Right. Remember, the basement, the strong... Знаете, мне это чем-то напоминает. Хогвартс. <coughs> <coughs> Такие же витражи, такие же коридоры. И такое ощущение, будто сейчас на нас вылезет Гарри Поттер. Но, к сожалению, это не так. На нас максимум вылезет Инквизитор. толбанутый, который нас у нас отнял родителей. Ну, давайте идем сюда. Oh, obvious... А где все книги? The... Че украли что ли все? Куда идем? Ну, я так понимаю, туда, потому что, скорее всего, с другой стороны будет тупик. Так вот, о каких розах идет речь. Понятно. Опять эти стражники, как же вы меня задолбали. Сейчас попробуем без убийств пройти все. Да я тут вижу еще одну хрень. И писангус какой-то. Ну не какой-то. Это, между прочим, очень нужная вещь. Тут он только один или их тут двое? Ну, можно попробовать убить. А можно попробовать пройти по стелсу тут я нихера не пролезу и как мне пройти дальше а он только один тут что ли Ну вроде все На одну проблему меньше. Так тут же их несколько было, да? вроде Там вроде диалог был, или чувак сам с собой разговаривал. Да фиг знает уже. с походим, пособираем разные вещи. Ничего не могу взять. Для крафта. Тоже особо ничего не вижу. Ну, в общем-то, я не знаю, что здесь можно найти. Только если наверху побегать, посмотреть, что там. Так, и а теперь у меня есть вопрос, куда это ставить. Кажется, я нашел уже <coughs> ответ на свой вопрос. Ну да, вот так. Логика мне все-таки работает. Это очень даже хорошо. Так, давай-ка забирайся, моя красотка. <гас> Твою, стим! Что это? Блин, у меня стим вылез, ребята, извините. Твою мать. Господи. Иисусе. Я надеюсь, этого не было видно. Ну, вроде как, не должно было быть. Так, все собрали и побежали дальше. <как> не, ну я просто не знаю, я все по КД прохожу, я не понимаю себя. Я... Или... Какие-то колдуны. Алхимик. А как бы мне так проскочить, чтоб они меня не тронули? Ну а сейчас алхимика грохнем. Или крыс на траве. Мамочки. Лишь бы сейчас чувак не срисовал. Да, они все увлечены поисками какой-то долбанной книги. Осторожно. Просто осторожно, проходим. По стелсу. Еще шепотом специально. Блин, я не могу забрать спирт. они будто все слепые какие-то как я понимаю мне в ту комнату <клес> <клес> <клес> <клес> но не в это точно <клес> она закрыта блин я сейчас такой хороший момент про прокаркал. Вот он сейчас пойдет вот так обратно и меня срисует. Поэтому надо будет даже... Дождаться... <клево> <клево> <клево> <клево> твою дивизию, ребята, извините, честно, я не специально. я пытаюсь записывать для вас регуля... регулярно. Не только Майнкрафт, но и остальные игры. Поэтому, сорян, если я как-то, не знаю, там, долго что-то делаю, кашлю постоянно, из-за того, что я болею. Извините. Меня за это вот просто, я по-другому не могу, я стараюсь как могу. Так осторожно, тут просто тоже был мужик. Right ah, я there. слышу моих крысок. Вот там, вот там туда. Лишь бы меня сейчас не срисовали. Вроде не срисовали еще. Так все, у меня этого эписангуса уже много, да просто. Какая-то хрень, давайте, крыски. А ну-ка, давайте, крысы. И его тоже а, давайте давайте давайте ну крыски мои крыски работайте пожалуйста я вам еду и понимаете я поставщик крысиной еды вот просто я обожаю себя Я король крыс управляю простыми не знаю Фу, она пульсирует Ой, противно, фу, ребят, извините Ну, скорее всего, сейчас едите Ребята, серьезно, простите Она реально противная Я не знаю, как я это видео монтировать буду, конечно Так, мне вот отсюда надо будет пройти И вот сюда, осторожно Что это? Твою мать, полка упала Там какой-то пацан Нам что, его спасать надо? Нам туда. А, это пленник. Ну, я так понимаю, вот нам сюда, потому что там я не смогу пройти, там слишком много охраны. Меня сейчас чуть не списали. Чувак, хватит сюда смотреть, пожалуйста. Смотрят на его жопу. И что ты так будешь стоять? Сейчас он, возможно, срисует. Мамочки, здесь никого нет. <с işi> Давай возвращайся. Там крыски шибуршаться. Там просто шибуршатся крыски. Блин, люблю это слово шибуршаться Звучит прикольно. Моя крыса, любимая. Так, маму не трогаем, пожалуйста. Нам надо открыть вот так проход. И сейчас... Мы берем наш, смотрите, вот берем сейчас камень. А, я не смогу, да, так вот так. Нет, только, смотрите, получается, если я сейчас вот эту вот хрень сделаю еще одну. Давай. О, крысы! А! нет, твою мать! А, -а, а, крысы вы долбанутые, я вас ненавижу, вернуться к контроль... твою <coughs> мать. А, -а, а, еще здесь. А. Мама. Теперь я понимаю, здесь надо будет бросить камень туда. Это мой шанс пройти беспалевно, просто по стелсу. Я не понимаю, почему я так сразу не сделал, вот просто. Так, ага. Ну давай сейчас тогда накрафтим пару штучек. А, типа... А, это управление. Так-то у нас горшков один. Ну ладно. <свистит> <клышка> Тогда смотрите, нам надо будет сейчас на этот раз быть чуть умнее. просто я их растаскал это просто я не знаю, тактика богов почему я так сразу не сделал почему надо было тупить так тут моя прелесть это вроде все здесь да ну да Я тоже уже не вижу розы. Где розы? Я уже боюсь. Что-то как-то ходить тут. А, блин, опять. Что за говно? Я могу улучшить. Я думаю, то, что я сделаю вот это. Но Потому что я буду паниковать, паниковать опять. А, подождите, а я могу вот это вот теперь? Нет. <свеч> <свеч> К сожалению, сумку для снарядов я теперь не улучшу. М -м -м -м. Печально. Какая огромная библиотека, ваша мать. Что это? <клес> а, это тот чувак, пленник. <клес> <клес> а, так это Виталик! Фу, я его сейчас камнем зашиблю нахер. You're Слепая тварь. Я... инквизитор Виталий Ты не как я я вот зачем ему нужен наш братик, чтобы, видимо, чтобы излечиться от чумы. Почему ты не сдохнешь еще? Тупой инквизитор, блин. Камнем бы тебя Может, за зашибить сейчас. Кстати, мне кажется, у нас будет финальный файт в конце игры с этим Виталием как раз таки. Ой, я случайно этот э, тронул. Как он там называется там? Поп-фильтр. Во. Копим мне на панограф. Срочно все скидываемся. На лечение в Германии. Да, только бы не упустить их. Только осторожно, пожалуйста, деваха. Куда они пошли? Ясно. Все, пошли, побежали, девчонка. Надеюсь, он сейчас меня не срисует. Ну, вроде не срисовали еще. Блин, там какая-то хрень была, я не смогу ее забрать. Нам, я так понимаю, занимите, да? Вау, шумать ничего они меня не так не запалят вы вообще чуваки слепые лол вот у вас вам не повезло со шлемами блин там был спирт а вы знаете как я обожаю спиртягу. а ну вот мне тут компенсировали Я просто за ними иду. И куда мне дальше идти? Как мне сразиться с двумя... Мужиками. Чем мне сделать с одним мужиком? Да ладно, это вообще, блин. Может быть, ты уже свалишь? Короче, смотрите, у меня такой план. Можно будет, короче... Смотрите, я хотел, короче, блин, я даже. Блин, я сразу это люстр-то не заметил. <звук> Молодец, пацан, просто красава. Привет, я Амица. Гос -оссация. Я с ним любиться буду. Это просто идеальный мужчина, посмотрите. Рельефный такой хорошенький. Твою мать. А ну пошел отсюда! Ай! Давай, пацан! Быстрее! Я не смогу долго их сдерживать! <coughs> Сдохни! Давай! Ну, пацан! О, быстрее. Просто валим. Твою мать. А, нихера их там. Да всрал, я наважу инквизицию. Куда идти-то дальше? Веди меня. Куда идти? Я не знаю, я просто куда-то прибежал. Давай быстрее, пацан. Ну давай. Блин, не страшно. Не ужасно страшно. Подожди-ка. Я хочу тут посмотреть, что тут у нас здесь есть. Но зато спрцели the ой ребят извините вот просто понимаете экшен адреналин просто очко поджимается ужасно так а здесь у нас головоломка а что они делают кстати да! Надо забраться наверх, короче. А что эти рычаги делают? All right, all right. Давай! А, ясно. Короче. Я так понимаю, вот здесь мы с вами не сможем ничего сделать, потому что... Чувак. <coughs> could you help me with this? I'll do that. Нет! <finishing les> yes. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. Подними. Yeah. Давай. Ну, давай быстрее, мы почти у цели. Нам нужна эта долбаная книга. Mm -hmm. <coughs> так, все, вытащил один ящик. Ага. Right. We'll very... Нам надо туда. Значит, смотрите, там что-то есть, что ли? Или эта хрень не опускается? Нет, тут пусто, нормально. Ну, в общем, я плюс-минус понял, как здесь можно пройти. Все. Так, вот так идем. Там, где простыня. Ну, ткань, короче, какая-то. вот, нам надо сюда. <coughs> perfect. Ну да, перфект. Почему я говорю перфект? Не знаю way, почему. Давай! Мальзам, что красота. И ты куда? Да блин, ты серьезно сейчас, да? Давай-ка. Так, и здесь, как бы тут пройти здесь? А, -а, а так вот как блин там короче разные ингредиенты но у нас и так все капец короче right. давай опусти-ка это пожалуйста мама не люблю головоломки блин А, так вот для чего нужен был ящик. Смотрите. Мы его, короче, вот куда-нибудь сюда, короче, сейчас засунем. чтобы было все чики-пуки вообще. Интересно. Да, так можем. Как раз-таки эту селитру, блин, долбанную заберем. Или что тут? Он спиртяга. Отлично просто. <drone carry noise> <museums> так, продолжаем наши похождения. Приключения на задницу. Смотрите. Значит, получается, сейчас мы должны будем эту хрень оттащить в ту сторону. Да пофиг вообще. Главное, чтобы этому инквизитору долбнул не досталось. Давай-ка. Почему так нельзя? Давай. Вот так все отпускай Идеально Все, пошли Сейчас, короче, я понял, как мы Что с вами должны будем сделать Чтобы забрать столбную книгу Просто, я не знаю Логика работает у меня Это очень хорошо Родрик, давай Please, help me Пускай. Теперь я просто здесь спокойно прохожу. И воля книга у нас в руках почти. Бери книгу и вали, мать Мама <coughs> Тупой Инквизитор. Вот пришел, блин, приперся, Ирод. Я знаю, да я сейчас тебе камень в глаза запущу. No. No of... Блин, ненавижу погони. Иди в пень. Like. Да, он ирод, он изверг. Он пидор. <св> где ты, где вы, где все? Там кто-то за дверью есть. давай работай my молодец уважаю тебя oh, wow. хороший мужик да все нашли себе мужа right, делать Ну, сейчас я тобой займусь, пацан. That That you. with... Молодец. Просто уважаю тебя, пацан. Просто well ты супер. Обожаю тебя. Просто вообще. Риспект тебе. Мама, почему вас тут так много? <клес> Чего он сказал? Как тут пройти? М Нам надо у одного шлем, короче, снять. Давай. Если че, я буду так. Oh, oh, nice. right? minute, так собираем все просто по КД. Oh, да! Ой, да! Свежий, мы выбрались из этого университета. Oh, oh, no. У них горит! We... Мы его сожгли, подожгли. Вау, but... <gasps> wow! молодец! Эпиндикус какой-то. Ну сейчас я ему займусь. Подождите, или вот так лучше? Да, вот так лучше. No Пока! Только осторожный, к крысам не подбегай там. Случайно. Бежали обратно, осторожно, главное. Тут еще вот эта вот хрень. <coughs> Собираем ее. А если попробовать, смотрите-ка. Или вот этим вот эписангусом, короче. Пока. Просто я не знаю, я кормлю этих крыс. Это просто идеальная тактика. Ты понимаешь это? А нам куда сейчас? Нам туда или отсюда валить? Ну, так понимаю сюда. Хотя стоят ли они? Конечно, стоит. Новые ресурсы еще никому не видели. Осторожненько. Здесь можно хотя бы встать на ноги нормально. так тут спиртягу все собираем. Вроде все. Чем мы с вами можем сделать? <coughs> О, это нам поможет. Это нам поможет. Однозначно это well, нам поможет. <coughs> Теперь мы с вами будем перезаряжаться намного быстрее. <coughs> да, и кстати, надо будет вот эту вот хрень побольше сделать. Все. Вот чтобы у нас было место для писангуса. Осторожно, вот здесь проходим Как я понимаю, нам в горящий уник зайти надо Классно, ничего не сказать Просто вообще супер Я не могу забрать притягу Это немного обидно Вот туда как нам пробраться Теперь у меня есть вопрос Ну-то он вообще слепой А вы еще громче дышите, мама. Ты Просто смотри, учись как-то делать профессионалы. Главное это не лохануться. Тихо. Твою дивизию. Твою мать! Ну, мама. Как его спроводить-то отсюда? Вернуть с контрольной точки. <coughs> как его убить? Кажется, я придумал. Смотрите, <coughs> делаем и писал. Да right. <smart noise> Нам надо быть возле крыс. Мы на него сейчас крыс натравим. Смотрите, это просто вообще тактика богов сейчас будет. Смотрите. Твою мать! Крысы, давайте! Ну, крысы! Ну, крысы! Ну, крысы! Где мои крыски? Кажется, на него это не действует. И стоим так. Твою мать. Надо вот так отсюда пройти. Как же ты меня задолбал. Отвали уже. Короче, валим от него нахер. И сидим тут. Здесь он не умеет прыгать. Ух, просто капец, ребят. Такая жопа. Что вообще, блин? Я не знаю, как от него избавиться, блин. Все-таки они на него работают. Крысы, смысле. Только почему-то они на него не пошли, скорее всего, из-за того, что там был свет. Или у него в руках был свет. Не знаю. Нет, у него нет в руках никакого света. Сейчас он встанет обратно в свою стойку. просто, зачем еще один этот придумали, блин? Класс! Потише, пожалуйста. Ну что, давайте еще раз камень попробуем. Нет, это будет слишком тупо, ребят. Смотрите. Я тут такую фичу сейчас придумал. Смотрите, просто. Вот здесь сейчас спрячемся, а он до нас не дойдет. Так что это будет вообще супер-мега круто. И сразу берем. Блин, он на это не реагирует. ну значит не получится значит не сегодня как от него избавиться теперь у меня есть вопрос типа его крысы не сожрали не съедают да тихо осторожно. бляха муха ты уже задолбал отвали от меня просто чувак знает мне не догонишь Просто что с ним происходит? Фу, блин. Крысы! Ну, крысы! Ну давайте, ну просто. Так, как от него избавиться? У меня все это время был горшок. Короче, сейчас прячемся от него. Мама. Все это время. Все это долбанное время у меня был горшок в инвентаре. <плес> ну все, там никого нет уже. От от отвали уже. Серьезно, задолбал. Свали, а? Ирод. Как я понимаю, на него крысы не реагируют вообще. От слова совсем. Ну да. Что ты силы тратишь? Вали отсюда. <coughs> <coughs> <coughs> О, господи, не люблю я, когда болею записывать. Короче, вот сейчас он встанет, мы с вами берем горшок и кидаем его крысам. Чё-то я сразу не додумался до этого говна осторожно главное это скрытность иначе вот так мы сами всю серию проведем ты только потише ладно главное это близко к нему не подходить что он реально кто-то чувствительный так берем этот горшок и кидаем его туда давай молодец просто красавчик молодец. уважаю тебя так сейчас мы сами соберем тут кое-чего много всего тут понаеталось понакопилось опять притягиваю не могу забрать <laughs> что это такое <coughs> За нами бегут. Oh, Lord. Давай, давай, валим. Мы же были снаружи. Зачем мы сюда пришли? Ладно. А, типа, с другой стороны нет выхода. <и> <и> Ясно, мы типа только наружу вышли. Беги! Хватит смотреть на этот долбанный универ. Господи, мы с вами это сделали. Так, я думаю, мы с вами следующую главу будем изучать в следующей серии, точнее, играть. Поэтому, я сейчас поставлю на паузу, чтоб я ничего вам не проспойлерил, и все такое. Вот. Получается, набираем 20 лайков, и я выпускаю новую серию. Поэтому, ребят, с вами был я, зашари набираем лайки, всем удачи и всем пока.